Исследователи КФУ выявили новый способ идентификации генов, определяющих функционирование теломер. Это ДНК структуры клетки, которые обуславливает продолжительность ее жизни. Если, например, мы найдем этот ген у растений, у насекомых, там, допустим, у мышей, то аналогичный, гомологичный ген чаще всего встречается уже в более высших, у более высших организмов, в том числе у человека. Если мы на модельном организме вычислим сначала вот этот список которые коррелируют с разной длиной теломер, которые могут коррелировать с разными болезнями, связанными с старением, то потом уже мы можем составить некоторый каталог из этих генов, и вот по этому каталогу уже проходится, например, по геному того же самого человека. Данная разработка поможет прогнозировать развитие болезней, связанных с процессом старения. Мы изучаем гены и находим те гены, которые ответственны за регуляцию таких специфических структур в клетках нашего организма, как теломеры. Теломеры — это очень-очень важные структуры в хромосомах. Они защищают ДНК нашей клетки. А ДНК — это, понятно, это вся наша генетическая информация, все заложено в наше ДНК. И вот... Э чем длиннее теломеры, тем дольше клетка может делиться и жить. Патентная разработка вошла в рейтинг 100 лучших изобретений, составленный Роспатентом. В данный момент ученые продолжают работу и находятся на этапе каталогизации знаний. У нас в конце 2019 года вышла статья большая, где мы показали вот эти новые гены, которые действительно связаны с длиной теломер. Камиль Гемоздинов, Универньюз.